Как известно, одним из главных организаторов Международной Олимпиады I.O.I. является КФУ. 13 августа в Казанский федеральный приехала съемочная группа из телеканала «Россия-24». Они снимали фильм о Международной Олимпиаде по информатике. Инженерные институты, симуляционные центры КФУ стали главными точками съемок, где ярким примером служат уникальные изобретения и оборудования, которые не могут функционировать без информатики. Все современные разработки, неважно в медицинской, IT или промышленной сфере, начинаются с основ информатики. Именно поэтому значимость проведения такой масштабной олимпиады в Казани, в частности в КФУ, очень высока.